Друзья, я вас приветствую. Сегодня шестая часть написания системы голосования. Ну, даже не столько, как я говорил, система голосования, сколько именно показ э, непосредственно вариантов трансформации при написании проекта, то есть при написании решения, солюшена, какие проекты добавляются, удаляются, как трансформируются, связи, ссылки и все такое. То есть э, за основу взята вот, вот, пилотная часть так называемой системы голосования, чтобы было как можно проще, там две сущности, голосования и э, возможные ответы к этому голосованию. Все это хранится в базе данных. В общем, э, для простоты, ну, а потом я это, наверное, к себе на сайт забубеню, э, в смысле, добавлю э, в колобонга на blog. Ну а вам просто будет понимание того, как создаются сайты, как делаются ссылки, как делаются системы, как подключаются модули, как они тестируются. Ну, в общем, в этой серии именно это все. И о, давайте переключаться в Visual Studio и начнем. Друзья, в прошлом видео, вернее, в самом конце его было оговорено, что у нас будет кнопка добавления нового голосования, вести на новую страницу, на которой мы будем использовать Blazor компонент, И, в общем-то, я полагаю, что Именно на этой странице будем создавать не только само новое голосование, то есть новую сущность пул, но и Answers, то есть добавлять к ней, собственно говоря, варианты ответов. И будем сохранять, будет все это попадать в базу данных. Ну и, в общем, для того, чтобы нам начать, нужно, чтобы вот эта ссылка вела на новую страницу. Давайте с этого, собственно говоря, и начнем. Так, остановим приложение, закроем все ненужное, посмотрим, что у нас тут есть. Для начала давайте посмотрим, где у нас должен лежать эта страничка. Папка Pulse, давайте ее создадим. Page F2, Pulse, Enter. Папку мы создали. Теперь нужно создать action, так называемый, Create. Ну, Page. Я воспользуюсь старым ледовским способом. Окей. Да, хочу. И назову я тебя Create. Упс, Enter Ну и вот это вот лишнее я тоже удалю И даже еще добавлю view дата. давайте ViewBack back модно Title равно Ну давайте страница Создание so, Нового Голосования Вот так вот делаем вот. и соответственно вот здесь В хедере выведем Ну я-мое все сразу а, в хедере выведем этот view, data, dictionary title, ну вот как-то вот так, да, давайте проверим. А, ну для начала нам нужно защитить эту страницу методом, в смысле атрибутом 2, чтобы сюда не авторизованный пользователь не мог попасть. И напишем вот так вот, autorize атрибут, ну, я думаю, что этого достаточно давайте запустим, проверим, что наша страничка открывается что с роутами мы не промахнулись потому что с роутами на самом деле это важная штука и где тут у нас наш всем известный адрес э, логин, новое голосование, да, мы попали давайте теперь скопируем, нажмем администратор выход Выход. Нажали. Ввели адрес. Enter. Нет. Видите, передиректорила. Ну, опять на ввод пароля. В общем, все работает как нужно. Это, это хорошо. Так, раз, два, три. Давайте запомним. Все. Отлично. Ну, и теперь, собственно, грядя стало за тем, как добавить на страницу компонент, который, Blazer, который будет обрабатывать всю эту всю эту систему, наверное, механизмов, да, которые будут с фронтенда перекидывать данные на бэкенд и так далее. Ну, давайте я немножко порисую, очень хочется сегодня порисовать. Смотрите, надо говорить о том, что существуют два понятия, в общем-то, фронтенд и бэкенд, которые заложены в основу разработки, да, ну, я имею в виду, для вывода. То есть, если у нас есть какой-то... Ну, давайте вот так вот. Это у нас кто? Это фронт-энд. И есть у нас какой-нибудь бэкенд. И если говорить про фронт-энд, то обычно это JS. А бэкенд это так называемый c который вы, собственно говоря, все прекрасно знаете. Так вот, в последнее время, то есть когда появился блейзер... Нет, давайте сначала до. До того, когда появился блейзер, нужно было через JS, даже, наверное, сделаем вот таким вот образом. Разделим эту штуку еще на две части. Вот этот слой JS, вот это вот HT. ML плюс CSS и все такое. То есть, если э, говорить про то, что у нас есть так называемая DOM Domain, о, Document Object Model, который, собственно говоря, в виде какой-то иерархии, допустим, рисует какие-то там э, теги, и они э, манипулируются при помощи вот этой do, document object model, HTML как раз ее рендерит, CSS ее укра украшает и все такое. А JS мог обратиться, то есть JS сделал какой-то запрос, какой-то тег, помните, есть такая штука, например, которая называлась jQuery, вот. И она могла обратиться к какому-то элементу, какой-то структуре вот этой документальной, да, дом модели. И, в общем-то, на JS можно было сделать там XML-реквест, ну, не буду вдаваться в подробности, то есть можно было обратиться на сервер, послать сообщение, обработать какой-то там API-метод, и это возвращалось наверх опять же в js этот js уже обновлял там какой-то уже непосредственно конкретный элемент вот этот дом модели и у вас там появлялась информация о том successfully допустим сохранено это как работало раньше и теперь если говорить про допустим c sharp давайте я возьму другой цвет ой c sharp и в частности я буду говорить про Blazer, ну, пусть будет красный Смотрите, теперь вот это вот понятие у нас осталось Оно никуда, собственно говоря, не делось Вот к этому понятию дописался еще Blazer Ну вот как-то вот, да, это Blazer И JS нам нужен только для того, чтобы Ну, я его сейчас использую, чтобы обращаться к такому понятию, как Storage то есть, э, это часть документной модели, которая хранит информацию, ну, даже, наверное, не документы, да, наверное, документы. Э, Windows, э, ну, Windows, в смысле, объект дом, доменной модели, которая может э, вот в этом браузере хранить информацию о том браузере, в частности, в стороже, Local Storage, он называется, если уж быть до конца честным, в нем хранить какие-то данные, которые хранятся непосредственно в каком-то секретном месте браузера. То есть, если вы закрыли, открыли браузер, у вас эти, этот сторож снова доступен. И только для этого я его использую. Этот самый JS, ну, на данном моменте. Не знаю, как будет дальше. Собственно, все сводится к тому, что если нам нужно какому-то объекту через C-Sharp, отрисовать какие-то данные, то по большому счету мы там пишем binding, вот этот вот собака, bind, равно, и вот этот вот binding blazer мы используем. То есть получается, что C-sharp напрямую, напрямую прям в дом модель запихивает данные, минуя при этом вообще так называемый JS, да, то есть он, он нам теоретически не нужен. Дальше. Если нам нужно нажать кнопку какую-то там окей OK или Сабмит и отправить данные на сервер, то мы, опять же, минуем вот этот слой JS, мы отправляем напрямую в JS, oh, в смысле в C-Sharp, всю форму, то есть такое понятие, как валидация, да? например, у вас есть какой-нибудь контрол, внутри там какой-то есть тег, если вы, допустим, тег, так называемый validation, да, который, если вы не ввели поле, то он подсвечивается, а данные для этой формы там обязательные. Так вот, вот эти вот механизмы, они работают на уровне Page. Ну да, в данном случае это получается ASP.NET uh, Core и Page это частный случай, и у него есть HTML, у него есть JS, и вот этот вот валидация срабатывает на уровне uh, Unobstruzive Validation, так называемый, то есть jQuery валидация. Если говорить про jQuery, это JS, JS у нас в данном случае в c уже не поможет, нужно от него отказываться. Соответственно, каким-то другим образом мне нужно будет придумать валидацию вот этого вот поля, которому будем вводить название, там, длины вот этого самого пола. Так вот, если говорить про, например, Blazer, модель его, да, то он работает, наверное, вот, если так можно сделать, наверное, покажу, давайте вот так вот покажу, пожирнее. А, смотрите, у нас когда появился блейзер, то он вот таким вот образом идет, разделяет бэкэнда в сторону, ой, на фронтенд и бэкэнд, вот таким вот образом каким-то, и еще потом вот так вот раз, и вот эта штука вылезает сюда и уходит снова это, то есть c sharp ой, C Sharp появляется и в этой стороне, то есть jQuery, вот эти вот все фреймворки, React, они нам теоретически не нужны, но даже при их использовании можно это делать. Другими словами, какой смысл использовать две, два механизма? Это как раз касается того, что мне часто спрашивают. Как сделать на блейзере, чтобы можно было там валидацию подключить? Да не надо подключать валидацию GS на блейзере, потому что по большому счету смысла нет. Валидацию на введенной форме нужно проводить на блейзере, а не компонентами ASP.NET. Core, ASP.NET MVC, ASP.NET Pages Потому что там используется JavaScript и валидации. вам для того, чтобы склеить и обновить данные Нужно писать хреновое количество кода Вот я про что хотел сказать Я в этом примере покажу, как это использовать Давайте картинки уберем в сторону вот И переключимся уже непосредственно в реализацию Так, что нам нужно для начала сделать? Нам для начала нужно сделать новый проект, который будет называться допустим, Blazor Library и это будет специального вида сборка в которой будут компоненты, которые мы будем из Blazor подцеплять на наши страницы, веб-пейдж, и использовать их напрямую, C-sharp, прокидывая наверх. Ну, в некоторых случаях, для подключения очень удобных штук, я буду все-таки использовать JavaScript, но нужно понимать, где и что, в каком месте как использовать. Вот я про что хотел сказать давайте переключаться и делать для начала давайте в Solution добавим новый проект, который имеет специфику свою äh, Razer Class Library, который собственно говоря позволяет делать компоненты Razer, а это значит компоненты Blazor, и подключать их непосредственно к core приложению, ну, какой у нас является непосредственно система голосования. Так, я здесь, как обычно, введу namespace Колобонга... Pulling что там точка систем ну давайте давайте какой-нибудь лип ну пусть будет лип вот так вот и я нажимаю сохранить это будет C# sharp версии 6 вернее .net и где он появился? -то? Вот он, он появился. Здесь уже на самом деле есть кое-что. И а, может быть над этим нужно остановиться поподробнее. Смотрите, а, здесь уже есть тот самый VVV root, который мы, собственно говоря, у себя используем. Также здесь уже есть а, импорты, есть пример компонента. И есть вот этот вот example JS Interrupt, который мы, собственно говоря, будем использовать для Interability, то есть для общения с JS из вот, самого Blazor. Но что, с чего следует начать? Давайте посмотрим, что здесь есть. Здесь есть такая штука, как шоу-промпты, для примера. Давайте тогда... О, для начала есть у нас компонент, и звучит он... В смысле, и на нем есть вот эта вот информация, мой компонент. Это, собственно, говорит о том, что используется CSS. Ну, не буду сейчас давать подробности. Итак, мы видим, что у нас есть какой-то компонент. Давайте попробуем воткнуть его на страницу который у нас называется пол Create. Для этого нужно сделать э, что? Для этого как минимум нужно сделать, чтобы наш блейзер заработал. Чтобы он заработал, нужно подключить э, вот здесь, ну вернее не здесь. Давайте сделаем. Давайте сделаем очередной Definition Я назову его, так вот, например, блейзер. Блейзер, ну, наверное компонент, вот таким вот образом будет сборка называться, вот так я буду называть Blazer Definition. Собственно говоря, мне нужно всего лишь навсего подключить тот самый как он называется, сигналар, чтобы он мог общаться, Blazor мог общаться с нашей серверной стороной. Да, у меня получается Blazor серверная часть, а не WebAssembly. И есть в этом свои прелести, потому что можно его подключить up, definition, uh, uh, можно подключить к любому проекту в том числе существующему, и это на самом деле очень круто. Uh, теоретически мне нужно здесь написать всего лишь uh, один метод uh, подключить add, блейзер сервер сайт в общем то вот это подключает э, некоторое количество зависимостей для сигналара и подключая налаживается связь дальше дальше мне нужно в файле который называется layout здесь подключить э, собственно говоря сам блейзер то есть джессовский вариант его у меня эта ссылка скопирована Ну, опять же смотрите тут на самом деле есть некоторый нюанс когда я подключаю на страницу layout, которая у меня является стартовой, и вот этот скрипт добавляю в самом начале, то есть у меня Blazor будет загружаться и подключаться на каждой странице, я этого собственно говоря, делать не хочу я буду делать вот этот скрипт добавлять только на той странице где мне это нужно есть в core такая штука как секции, и эта секция называется скрипт, и если я сейчас пойду то есть когда я пойду в страницу create, у меня здесь будет Доступна секция Которая называется скрипт Вот она И соответственно вот в ней я могу добавить эту ссылку Которая только на этой странице загрузит Blazor Да, кстати, я кажется забыл кое что подключить Да, я забыл нет, мне, как говорится, прощения. Здесь нужно помимо э, того, что я подключил наверху сервис от Service Blaze, мне нужно Map Laser Hub обязательно сделать, э, потому что это как раз вот этот hub э, с э, сигналаром подключит. Вот теперь на самом деле все как бы готово. На этой странице я буду запускать компонент, и э, то есть э, добавлять этот компонент и добавляется на самом деле очень просто компонент uh, type of и мне нужен здесь type of как раз под component one кажется он так называется на самом деле uh, да компонент один так я вот что-то не вижу видимо я ссылку не добавил uh, давайте добавим uh, reference uh, blazer lip вот, и теперь, да, вот мы увидели этот компонент, теперь у меня доступный, и, и мне нужно также обязательно добавить рендер моду, ну вот перерендерит, я буду использовать который, в общем-то, будет, ну, в общем, нужно почитать, как он работает, на самом деле, тут как бы есть описание, вот, теоретически я сейчас запущу, и у меня практически все должно заработать, я должен увидеть этот отрендеренный компонент на странице переходим, на, ну, опять вводим логин, пароль, здесь ну, я покажу почему а почему он разбрасывает иногда вот мы увидели Blazor компоненты как видите, Blazor его отрендерил, все замечательно и чудно, единственное, что я бы еще обратил ваше внимание, что если это вдруг не появится, не получится то было бы неплохо в общем-то вот здесь Base, HREF указатель так, сейчас секунду. Base э, href. Э, Ну, то есть вот, вот такую штуку указать, чтобы э, рендерилась. А, ну да, конечно же, так нужно закрыть. Вот. Если э, в процессе работы вашего приложения будет какая-то ошибка, и здесь будет, например, запись о том, что невозможно найти Blazor. Ну, вот в данном случае она есть. А, ну, кстати, наверное, поэтому ее нету. Blazor сервер, давайте. Э, спросим, где она, header, blazer, framework, pulse да, она не может его найти, давайте остановим проект остановим проект и заново запустим то есть вот, картинку-то я увидел, но blazer-то на самом деле не запустился добавив вот этот base href давайте нажмем F12 где-то тут у нас есть source, нет, консоль F5, ошибок нет здесь в 5, ну и как видите где этот Blazer, ну, в общем-то он загрузился, ошибок нет, теперь у меня Blazer будет работать полноценно а, вру, я еще не зашел на страницу с логином и паролем, что собственно говоря, а, еще неправильно заходим, ну и его а, еще нет, еще вот здесь а, нет, это уже что-то другое initializer так, здесь получается у нас э, какой-то инициализатор. Ну ладно, мы посмотрим дальше. На самом деле Blazor э, отработал. Я вот что его найти не могу. блейзер Вот он, сервис. Самое главное, что сервер найден. И теоретически наш Blazor уже подключен и работает. Ну, посмотрим, что дальше будет. Итак, для начала э, подключения мы сделали. Теперь нужно начать, наверное, с самого простого. Давайте накидаем форму которую потом будем добавлять интерактив и валидации в том числе и в общем раздувать ее дальше хотя наверное нет, давайте это сделаем в следующем видео, потому что это видео уже достаточно затянулось я вам желаю всего хорошего пишите правильный код как обычно и не забывайте ставить комментарий подписываться на канал